Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Весы! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 15 декабря по 7 января. Именно в этот период Венера будет двигаться по знаку Зодиака Стрелец, который является для вас символическим третьим домом. Третий дом – это контакты, это средства передвижения, это короткие поездки, короткие командировки. В общем-то, это то, что мы пишем, читаем что-то делаем постоянно постоянно постоянно вот в каком-то таком небольшом обозримом нашим с небольшим обозримым нашим окружением и можно сказать что вы будете очень активны вы уже очень активны даже уже и в начале декабря я вижу что у вас здесь Меркурий гуляет уже некоторое время, образуют всякие интересные аспектики, которые заставляют вас быть очень-очень активными. Но ну и прежде чем продолжить прогноз, хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за то, что делитесь с друзьями. Надеюсь, что я для вас интересна, мои видео для вас интересны, информация, которую выдают тоже вам интересно, полезно и в дальнейшем мы будем с вами продолжать дружить. Ну и что ж, давайте дальше идти. С чем мы входим в этот период? 15-14, уже начнется 14 а продолжится 15 16 числа. Вы почувствуете влияние вот такого чудесного аспекта от Венеры к Юпитеру и Сатурну обратите внимание, Юпитер и Сатурн находятся в последних градусах Козерога Козерог для вас это сфера дома семьи, то есть можно сказать что последних ну, пару лет для вас были достаточно тяжелыми ну, где-то порядка 2-2,5 года были тяжелые, знаете, как сковывающие, некие такие сковывающие обязательства, когда вы вынуждены были что-то делать во имя семьи, во имя дома от чего-то отказываться для того, чтобы улучшить благосостояние ваших близких. И, наконец-то, уже вот вы находитесь в конце этого периода, вы получаете некие очки, бонусы, подарочки. Что-то происходит приятное у вас дома в семье. И, возможно, это просто некие приятные люди, которые посетят ваш дом с, и очень порадуют вас. Но вот, вот этот период, этих пару дней, они будут... Для вас достаточно благоприятны. А может быть, вы получите какие-то бумаги, которые вы долго ожидали. Ну, на недвижимость, а может быть, ну, купите что-то, приобретете, например, подарочек. сделайте для дома, для семьи. Также в этот период будет работать аспект от Меркурия к Марсу. Вот он Меркурий, это общение к Марсу, общение здесь идет с вашими партнерами. То есть в эти дни очень хорошо идти на контакт со своими партнерами, договариваться, это будет делать достаточно легко и просто. Партнеры имеются в виду не только те, кто является нашим мужем или женой, но и также те, с которыми мы имеем какие-либо договоренности в тех сферах деятельности, в которых мы, например, зарабатываем. Дальше. С 17 по 19 -е, 17 -е по 19 Эти две чудные планетки Как Сатурн и Юпитер Благополучно перейдут В следующий знак Водолей А водолей для вас это зона любви Поздравляю С одной стороны вас здесь ждет расширение Кстати очень начинается благоприятный период Для беременности Для тех кто хотел бы размножиться То здесь Две важные планеты, которые дают такую возможность. Также начинается благоприятный период для того, чтобы в вашем окружении появились люди, которые действительно хотят с вами построить серьезные и длительные отношения на основе, на основе того, что они могут взять за вас ответственность. То есть это должно быть серьезное отношение. Не просто погулять, не просто быть неизвестно кем, а именно официальное. Быть мужем или женой. Поэтому это, конечно, хороший период. Поздравляю. Обязательно этим воспользуйтесь, кому нужно. Но из отрицательного здесь такая ситуация, что может быть... Вот как раз на пороге там, с 15, 15, 16, 17 кто-то может понять из семейных пар, что, ну, наверное, не совсем подходили друг другу, и пора в своей жизни что-то менять. То есть для вас все-таки это некий кризис, это переход от одного состояния к другому. Дальше, ну, что, то, что касается статуса. 20-21 Венера снова образует этот чудесный аспект, который нас встречал в начале. Да, 20-21, 22 не будет работать. Но он уже будет работать немножко по-другому. Здесь, знаете, такое ощущение, что ну, если там для семьи был подарочек, то здесь для детей, для любимых. Ну, может быть от любимых или от детей знаете вам как отдача может прийти тоже очень приятное с 22 по 23 будет работать такой аспект как квадрат плутона к марсу так сейчас переставлю 23 я ставлю даты чтобы вы себя фиксировали если вам это нужно квадрат от марса к плутону вот он будет работать в каком аспекте? Смотрите, возможны конфликты. Конфликты дома, в семье. Постарайтесь последнюю неделю до Нового года со своей половинкой быть достаточно ровными и терпимыми. Возможно, очень серьезные конфликты с очень серьезными последствиями. Но вы их можете обойти, если сдержитесь. Потому что здесь агрессия может исходить именно от вас. Теперь... С 21, опять же, вот он, чудесный Меркурий, который отвечает за общение, он переходит в ваш дом семьи, и можно сказать смело, что ваши решения, которые вы будете принимать относительно вашего партнерства, вашего брака, положение ваших дел в доме в семье они будут правильные будут практичные будут рациональны все будет достаточно четко организовано то есть ничего не будет импульсивного импульсивных решений не будет ну, тем более что здесь еще и добавляются впоследствии там 24-25 вы будете ощущать действия Меркурия к урану уран всегда дает нам некие такие вспышки прозрения очень правильные принятие решений, оригинальное, неправильно, а оригинальное принятие решения. И это в вашем случае может коснуться сферы, например, чужих денег, денег партнеров. Ну, как-то вот вы сумеете правильно распорядиться ресурсами своих партнеров и им принять правильное решение. Ну и вообще хорошо, хорошо в это время будете действовать в отношении опасных ситуаций. Ну и каких-то сомнительных предложений. То есть вы их сможете вовремя быстро отфильтровать. Также обратите еще внимание: с 27 по 30. Я сейчас сразу по 30 выстрою. Венера. Сейчас я вам покажу. Вот Венера будет образовывать квадрат к Нептуну. Нептун находится в вашем, так раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6 дом работы. Ага, смотрите, по работе у вас могут быть некие такие ситуации, когда вы не совсем будете четко понимать, что у вас там происходит, какая ситуация, что-то может вас там расстроить. Как-то вы будете, знаете рассчитывать на одно, а получите другое, вам захочется немножко, ну вот, вот знаете, вот для работы вообще неблагоприятное время, если можете, не работайте это время, возьмите отгулы несколько дней, или хотя бы удаленно, но здесь есть еще нюанс, поскольку эта сфера не только работы, но еще и здоровья, тут может быть ситуация, что вы можете неожиданно приболеть, что вообще как бы, честно говоря, было бы не в тему перед Новым Годом. Но здесь, знаете, как-то сто... ничем не отравитесь. Вот как будто вы жидкость, что-то жидкость. Тем более 30 числа у нас полнолуние. То есть за пару дней перед полнолунием ну, многие люди могут уже ощущать себя, знаете, несколько дискомфортно и идет уже застой жидкости она задерживается в организмах постарайтесь хотя бы там нигде на корпоративах, если они будут не отравиться не, ну, поберегите себя в общем-то, на всякий случай кто предупрежден, тот вооружен теперь что еще здесь может быть а, так по полнолунию я сказала то есть берегите жидкостей все остальное что еще дома дома сейчас скажу сейчас скажу так 12 11 10 значит если идет некий конфликт между карьерой и домом между главной целью и семейными ценностями как это все объединить я пока не знаю ну, сейчас будем. Но у вас в этом периоде я вам сто процентов скажу, что что-то произойдет дома в семье. Вот если я там многим говорю, что вот у вас там будет все стабильно, у кого крепкие пары, нет, у вас будет как-то по-другому. Или произойдет некая переоценка ценностей. Ну, понятно, что она не за пять минут произойдет. То есть сначала было давно, что-то для себя осознаете. Или, может быть, со своей там половинкой примите решение какое-то очень важное. Может быть, кто-то захочет вообще разъехаться ну а может быть кому-то приедет наоборот ваш муж или жена издалека, кого вы ждете может быть ваш человек был где-то далеко ну тех у кого все хорошо, то ожидайте наоборот приятных новостей, объединения а у кого были некие сложности то здесь могут произойти ну, наоборот даже человек может от вас отодвинуться еще больше не, не будет примирения еще больше отодвинется. Что касается так, ситуации 31 5, Меркурий будет находиться в очень хорошем благоприятном аспекте к, к Нептуну, что говорит о том, что вы будете принимать правильные решения в этот период. Ваша голова будет работать достаточно четко и ясно, несмотря... То есть вашим чувства будут говорить одно, но вы будете слушать все-таки свой разум, будете прислушиваться к голосу разума, а он будет правильным, явно, ясно, ясно, и давать ответы на все ваши внутренние вопросы и ваши внутренние проблемы. 7 января Марс перейдет из вашей зоны партнерства, слава Богу, перейдет уже в, о, Господи, в Телец. Телец для вас это дом чужих денег, чужих ресурсов, опасных ситуаций. И с одной стороны хорошо, что он вышел из дома партнерства, но с другой стороны он войдет в телец и сразу же начнет входить в достаточно сложную и напряженную конфигурацию. О чем это говорит ну, с Ураном и Лилит? О чем это говорит? То есть, эта конфигурация может работать в течение января, особенно будет чувствительно первую половину января, где-то до числа 20. -го может быть даже больше. Я более подробно расскажу уже в следующих прогнозах на следующий период о ней. Что касается ваших денег и финансов, очень большие траты, много денег, много денег, намного очень тратите. Что касается работы, что-то может быть, вы знаете, даже если работа будет, у вас либо работа, либо здоровье, что-то одно ну, может немножко вас как-то разочаровать. Вообще вы как-то будете в этом периоде очень сильно зависеть от некого человека, который является или вашим руководителем, особенно если он относится к огненным знакам. Овен, Лев, Стрелец. Но если это ваш муж, то в любом случае все равно вы как-то очень зависимы от него, от некого мужчины, который требует от вас определенных действий и не дает вам... Расслабиться не на секунду. Но если это руководитель, то вы полностью от него зависите. Если это ваш муж, то тоже вы полностью от него зависите. Для мужчин, для мужчин возможно, вы являетесь таким человеком, который вот как-то кардинально влияет на... Ну, я не так, не так. Если вы мужчина, то вы сам творец в данный момент вот всего того, что... У вас будет происходить в ближайший период. То есть вы сможете сами влиять на все, что у вас происходит. То есть вам не подвластны никакие какие там непредвиденные обстоятельства. Что могло бы вам помешать, осуществлению ваших намерений. И вам совет работать, работать, работать. Ничего не менять и работать. Вот, кстати, не отдыхать, а работать. Смотрите, сейчас немножко пройдусь по друзьям. Если вы вдруг захотите поехать или как-то отметить, может быть, корпоративы будут с друзьями, там, возможно, немножко неприятные ситуации. Ну, в плане будьте осторожны с алкоголем. Только в этом плане неприятно. Да и вообще, вы знаете, вот для вас, для всех весов, представителей весов этого знака, этот период ознаменован тем, что вы сами будете... Решать, что вам делать в своей жизни. Несмотря ни на какие зависимости, кто вас там в чем ограничивал или не или ограничивает, вы как-то будете стараться выпутать, выпутаться и сделать так, чтобы самостоятельно принимать решения в отношении себя, своей собственной жизни. Будете идти вперед по своему желанию согласно своего желания ну и собственно для вас это как раз и совет произвести перемены по собственному желанию Потому что сейчас для вас складываются для этого очень благоприятные обстоятельства. И еще, для любовных взаимоотношений новых взаимоотношений не видно. Все-таки в большей степени или будут продолжаться, ну, если они у вас все было хорошо, то так и будет хорошо. Возможно, также отдых с кем-то из любимых. Очень хорошо проведете совместно праздники, отдохнете, расслабитесь. То есть у вас идет всю сторону только лишь укрепление взаимоотношений. Даже, возможны, и поездки. Да, я уже говорила об этом совместные. Ну, в общем-то, на этом все. Еще хочется добавить, что, знаете, те, кто ощущал себя любимым или любимой, вот вы с этим чувством и войдете в Новый год. Ну а сейчас послушаем, что подскажет вам Оракул. Что-то мучает вас, и вы чувствуете себя несчастным. Попробуйте взяться за новое дело, и обстоятельства ваши улучшатся. Добросовестная работа постепенно и неуклонно приведет вас к очень крупному успеху. Вы считаете себя жертвой несправедливости. Если будете постоянно думать о том, как такое могло случиться, делу это не поможет. Очевидно, в чем-то вы допустили ошибку. Одну из тех, какие в огромном множестве, допускают и другие. Наберитесь мужества, извлеките из случившегося Должный урок. Что касается исполнения вашего желания, то как раз сейчас кое-кто содействует этому. Оставайтесь рассудительными и ждите спокойно. Тогда очень скоро все переменится к лучшему для вас. Удачи вам!